Ну чё, сразу залетаем на ставку в 300 долларов, погнали. Привет всем, сразу с ноги залетаем в ролик на 300 баксов ставка, поехали. Если выиграем, будет крут, балик в 8400. Главное вот эту забрать, но тут шанс роли, блин, не играет. Я думал, у нас шанс больше, мы заберем. Ну, нифига, зайдем во все флипы. Кстати, это Hell Store, да, забыл сказать. Ссылочка на сайт в прикрепе, это ссылочка реферальная. Каждому новому пользователю Hell дарит по 2 доллара вступительных. Если не ошибаюсь... Нойс, nice, хоть одну выиграли. Если не ошибаюсь, то эти 2 доллара нужно будет отыграть, но если вы отыграете условно до 100, то почему бы не задепать и вывести? Здесь все просто. Насчет отыгрыша я не помню, как оно работает. Но 20 баксов 22 2 халявных доллара, тем не менее, у вас есть. Также играя на хелстори, вы автоматом принимаете участие вот в этих розыгрышах. Короче, халява много, но самое прикольное это 2 вступительных бакса. Это вообще классно. Врать не буду, это балик выданный, ролик рекламный. Здесь я, ну, я не буду врать. За это можно поставить лайк. Кстати, если на хелстори наберем много лайков, больше. Тысячи, я вам буду, блин, безумно признателен Потому что лайк, это лучшая валюта Для оплаты контента от вас, реально Просто огромное всем спасибо, кто ставит На паузу и прямо сейчас тыкнет лайк Реально огромное тебе, вот я прямо К тебе обращаюсь, спасибо. Не знаю, как пойдет Данный ролик, но просто будем ставить На x5. Конечно, это колесо, первую Ставочку сделаем в 300 долларов Для тех, кто еще не знает и первый раз Попал на этот видос, короче, тут на рулетке У них стоит ограничение, то есть за одну Ставку можно ставить максимум 400 долларов. Но можно эту систему обойти. Не знаю, кто-то будет ставить столько или нет. Короче, за несколько ставок можно сделать офигенный банк. Но опять же, блин, кто это будет делать, кроме человека, ну, кому надо, вот такой вот лайфхак есть. За одну ставку можно 400 поставить. За несколько можно, вон уже у нас. У нас ставка, блин, сколько? 3000 почти долларов. Причем X5 это самая офигенная монета. То есть мы же поставили почти 3000 баксов. При выигрыше это почти 15 тысяч, блин, долларов. И вот хотелось бы сейчас увидеть... Явно не синяя хотелось бы увидеть. Ну ладно, попытка, не пытка, прям дальше. Но это очень такая не история, потому что если мы сейчас проигрываем вот эту ставку, ну, дальше, наверное, нужно будет идти прям лететь на апгрейды, и они должны нас буснуть. Его было много сливов, сайт все-таки после сливов дает тебе на апгрейдах немного буснуть. Я сделал вот такую ставку. Если мы сейчас выигрываем, мы окупаем предыдущую и уходим в офигительный плюс. Ну, очень надо чтобы выбить красное. Тут было синее-синее, либо желтый, либо зеленый, либо красное Сейчас дропнется. Блять, еще раз синяя! Офигенно! Я на хеллстор залетел Ну, блин, у нас остается не так много скинов Давай-ка мы сейчас сделаем немного по-другому Я сейчас поставлю меньше, ну, потому что, блядь, денег реально осталось немного Хотя бы тысячу баксов, ну, вот так Оставим два калаша и с них будем плясать Блядь, просто это, наверное, самый быстрый слив 8000 долларов на ютубе Ну, ладно, оставляем все так, как есть Я надеюсь, все-таки будет вин. При выигрыше будет десятка, мы в любом случае плюсанемся. Хотелось бы это красное все-таки увидеть и... Блядь, это желтое, ну почему сегодня за день? Ладно, продать. 900 долларов, было 8 Не, ну в теории можно попробовать подняться. Я все-таки надеюсь, что получится. Я очень в это верю. Давай мы сразу отмотаем вниз, потому что денег не так много. Во, ну по 23 доллара, бля, это такая дрочь. Ну ладно. Накупим 21 скин. До этого у нас были ножи, сейчас у нас очень дешевые скины. Но, блин, красного не было давно, я верю в то, что все-таки может оно залететь А хотя у нас сейчас скины не по 400 долларов Поэтому мы можем делать смело вот так То есть выбирать по несколько скинов Кстати, вот таких пропусков много в инвентаре Я в них инвестировал, надеюсь, что они в скором времени возрастут Сейчас даже покажу, возрастут, блять ведут короче, меня в плюс, я ж типа инвестор, вся история Не, на самом деле, когда есть свободные деньги в стиме Я покупаю то, что потенциально может залететь в прайсе И в стиме вот таких пропусков мне, на 5 лежит Блять, что сегодня за день? Кстати, по поводу пропусков сказал, вот они Мне интересна динамика цены, я вот реально не смотрю решил на ролике посмотреть закупались они если я не ошибаюсь где-то вот здесь но ну, даже может позже а так они не так сильно возросли ну блять эти пропуски больше нигде не достать и в теории они должны бы устануться но ну, просто решил показать что они реально есть я не знаю у меня штуки три таких пропусков точно а даже обманул тебя мне их один два три 4 5 шесть шесть пропусков заговорили про пропуски есть еще пропуск зрителя но такой у меня пом только один лежит да один вот также что у него с динамикой цены я не смотрел ну, здесь тоже все стабильно. И смотри, закон подлости, блять два красных зашло. Прикинь, сейчас поставлю, еще красное залетит. Ну, типа, три красных, это будет, ну, это будет мега обидно. Типа, мы всрали 8 с лишним тысяч ба... А, ну да, а, ну окей, ладно, было бы красное, и я бы тут реально прям заплакал. Давай всю вот эту линеечку загрузим на красное. Ну, хотя бы 500 долларов, да, и сайт, блин, что за дела? Не надо забывать, что еще на балике есть 400. Ну, то есть, под сейф, если что, есть. Надо просто пробовать вылазить из этого болота под названием 400 долларов. Долларов. Блин, в рублях-то это 20 тысяч рублей. Ну ладно, будем пробовать выходить с этого. Я, блин, не знаю, я проебал, честно скажу, все как есть, два красных. И, и, и залетает зеленая, да, нет X3 Не, ну давай будем пробовать, надеяться и верить Сейчас у меня есть идея попробовать зайти на апгрейдер Сделать условно 1200, блин, 200 долларов примерно со сотки Ну то есть 50% долбануть Бля, ну если не зайдет, это будет эпик-мега-фейл ролик Ну реально, ну блядь, ну я очень надеюсь, что все-таки будет вин сейчас хотя бы один на красном Блядь, что сегодня за такой день Ладно, попробуем немного себя сейвануть все это можно называть сейвом, ну короче сделаем Даже давай 400, ой, 4000 долларов 400 долларов, а подожди 400 Покупаем за 200, во, так Я выбрал много скинов, да, окей а как их поменять-то, блядь, так, ладно, еще раз 400, вот этот нож убираем, нажимаем Купить, 200 долларов в кармане, попробуем Сделать 44%, ну блин Мы столько слили, да, найс, оно зашло Вот прикол холстора в том, что когда ты Много сольешь, там, неважно, на коинфлипе На колесе алгоритмы сделан так, чтобы Апгрейдер тебя... Ну, высокий, короче, шанс того, что апгрейдер тебя забустит. Сейчас вообще в идеале поставить бы эту авапу на x 3 но это, наверное, глупо. Давай посмотрим. Допустим, я поставил авапу на x 3 что бы случилось? И выпадает сейчас красная, да? Мне просто интересно предположить вот такую ситуацию... Да, и выпадает красная. Дефолт, в принципе, ничего нового. Я последнее время вообще не могу угадать с этим колесом. Ладно, попробуем сделать 800. А чё за фигня с шансами? А, подожди, все правильно. Давай даже сделаем 600. Подожди, мы выбрали сразу несколько скинов, блин. Вот, 600 уби... Подожди, 800 убираем. У нас 60%. Ну, это глупо, но давай попробуем, потому что на балансе всего лишь 200, блядь, долларов. Да? Да, это бред. Не, ну я в миллион раз повторюсь, такие ролики на канал по-любому нужны, чтобы вы видели, что, блядь, ну не все то золото, что блестит. Вот у меня был на канале ролик, где мы выиграли 20 тысяч баксов, по-моему, это было с 5 тысяч долларов. Ну и, и бывают вот такие моменты, их много, ну их реально много, я показываю прям все как есть. Да, балик выданный, да, ролик рекламный, но, ребят, может и такая ситуация произойти. То есть здесь никто ни от чего не застрахован. Ну, во всяком случае, у тебя 20 халявных баксов есть, ты можешь зайти сюда и поставить 20 долларов на красное. Выбива, можешь выбить 100 баксов. Ну вот реально единственное, я не помню, как выводить здесь, ну, сколько нужно отыграть. Отыграть по-любому нужно, но вопрос сколько. И в миллионный раз... Дураки учатся на ошибках своих, умные люди на ошибках других людей, а, блядь, человек не учится ничему и еще раз залетает на красное, которое, которое, да, очевидно, не сыграет. Я не знаю, что сегодня за день. Ну давай попробуем, Бля, вообще в колесе последнее время не идет. А вы вот еще во весь голос трубите о подкрутке ютуберам. Ну это самый сливной ролик. Ребят, поддержите лайком, я не стал ничего менять, вот реально ставлю все, как оно есть. А все есть вот так. Ролик будет называться, что можно поднять с 8 тысяч тысяч долларов. Можно поднять себе настроение и записать ролик на YouTube. Бля, это пиздец. Вот знаешь, что хочу сказать? Было много роликов по хелстору на моем канале, но это постоянные спонсоры канала Человек-Человек. Тут врать не буду, скажу честно. Но такого, блин, невезучего видоса еще не было. А пусть будет. А вот реально я скажу, пусть будет. Сегодня вы увидели, что можно поднять с 8 тысяч долларов. И как их быстро можно слить. Всем огромное спасибо. Реально надеюсь на вашу поддержку. Во всяком случае, это контент на 8 тысяч выданных. Миллионный раз, повторюсь, долларов. Но ничего, все всегда бывает и проигрыши. Это тоже часть нашей профессии, если можно так сказать. Короче, всем спасибо. Это был Человек. Давайте посмотрим топ. Я раньше висел в топе, вот ну, честно. Я раньше был в топе, сейчас меня тут нет. И это, блин, это обидно. На этом все. Всем спасибо. Это был человек. Всем пока. Халява в прикрепе.